Приветствую вас у себя на канале и сегодня в продолжении темы Лео Геруса. Но прежде, чем сказать о Лео Герусе, я хочу кое-что вам показать, как прошел съезд партии «Европейская солидарность» во главе с Петром Порошенко. Как вы все знаете, будут очень скоро выборы. Время идет, время ускользает и теперь борьба начинается очень э, жесткая. Сейчас уже начнется агитация, сейчас уже начнутся вбросы, э, грязь и так далее. То есть, а за место Киева пошел упорный слух, что Петро Порошенко очень хочет побороться. Петр Порошенко, я не думаю, что он включится в борьбу за кресло мэра, но, но может быть, может быть, что на это место будет претендовать его супруга. Но обо всем по порядку. Итак, съезд европейской солидарности. И человек, который должен был, по идее, быть осужденным за нападение на депутата, а если вы помните, вот здесь по Погребинский напал на Волошина под Верховной Радой и облил его зеленкой, он открывает вместо этого съезд. И вот как это происходит. Наши попури складываются из военных песень та наших маршев. Слава нации! Что мы слышим, ребят? А мы слышим песню, музыку неофициального гимна Куклос-клана. Супер! Отлично! Что может быть лучше, чем э, такая мелодия для такой партии, как Европейская Солидарность? Больше ничего. Это самое лучшее, что можно было сделать. Я бы до такого не я бы такого, не, я бы такого не смог придумать. Ну и посмотрите, вот здесь Петро Порошенко начинает по выступать выборах, и говорить. Обратите парен. внимание, как он похудел. Вот вот это мне очень сильно бросили. бросилось в глаза. Жесть. Я, конечно, я все понимаю. Власть она пианит, она аманит. И я думаю, что он просто уже боится того, что... Если он не будет у власти, то, то его затаскают по, суд, по судам за то, что он пять лет грабил и уничтожал страну. И вот обратите внимание еще на такую вещь. Итак, как вы все знаете, Петр Порошенко попал в санкционный список в Российской Федерации людей, которые не могут иметь бизнес на территории Российской Федерации. И если у них есть какой-то там актив, то это может быть конфисковано в пользу государства. Ну и на злобу дня тут же родился анекдот. Я вам его зачитаю здесь. Владимир Владимирович, здрасте. Как вы там с этой Белоруссию держитесь? Да нормально. Петр Алексеевич, рабочие моменты. Вы там что? Так себе. У меня местные на носу. А рейтинг уже не так... А рейтинги уже не такие, как в 2014 Думаю, может мне в мэра Киева пойти. Тем более, я сразу тогда хотел столичным мэром быть. Ну, смотрите сами, вам виднее. Помощь какая нужна? Было бы неплохо, да. Окей. Вводим тогда против вас персональные санкции. Дальше уже сами знаете, что делать. Спасибо большое, с меня причитается Владимирович. Да будет тебе. Все, на связи. Жму руку, обнимаю. Супер! То есть это на руку только Петру Пирошенко, потому что сейчас он будет использовать как политический инструмент давления на себя. Пу. Итак, вернемся к Геолерусу. Геолерус мой герой. Несмотря на то, что Естественно, он подогревается кем-то. Естественно, я очень э, сомневаюсь, что это была смелость и инициатива с его чисто патриотических побуждений и желаний помочь людям, э, так же, как и жвание. Жвание, мне не хочется его обзывать. Но лично для меня он не только предатель, он дважды предатель. Потому что э, в первую очередь он был заодно с Петром Порошенко и этой вся шайка и лейка а сейчас вдруг у него проснулась совесть такого не бывает совести у этих людей нету они все нахер продали у них вообще ни совести ни морали, ни этики таких слов эти люди не знают но тем не менее желание говорит вот что здравствуйте друзья сегодняшнее мое, мое видео это открытое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому Владимир Александрович, я не знаю, смотрели ли вы мои предыдущие видео. Возможно, вам о них говорили. Возможно, от вас скрывают информацию. Я записал уже несколько признаний в совершении преступления. Он напрямую обращается к Владимиру Зеленскому. А наша власть просто игнорирует это все. Но тем не менее, Владимир Зеленский тут же реагирует на вопрос о Лео Леогеросе. Я об этом говорил вот здесь. И он говорит, что Леогерос стал предателем и зрадником. А ну, а вы же все знаете, что зрадники и предатели не цикавят нашего президента, ему на них наплевать. Что интересное сказал Геолерус, вот его слова. Президент позвонил в Арахами и сказал, что если сегодня вы его не исключите из фракции, завтра я распущу Верховную Раду. Что, собственно говоря, показывает приоритеты президента Украины, что его какие-то личные обиды или личные интересы доминируют над какими-то государственными, общеважными вопросами. Видите, друзья, у Владимира Зеленского чувствует чувство критики, то есть он к этому не толерантен ни на одну миллисекунду, он вообще не воспринимает никакую критику в свой адрес. А если еще его в чем-то обвиняют, то у него… Просто не то, что плохое настроение становится, а его рвет, его рвет вверх и вниз пополам. И все. Дальше все хавайтесь. Всем габздец. И Я больше чем уверен, что исключение Лео Геруса из партии «Слуга народа» за такой короткий период Арахамии был сделан было сделано только по указке Владимира Зеленского. Я в этом уверен, хотя у меня нет доказательств этому. Но по-другому там не работают никакой инициативы и никакой отсебятины. Видать, железная рука Владимира Александровича держит на пульсе всю слугу народа. По-другому это объяснить нельзя. Вы же помните, с чего все начиналось? А начиналось с того, что Геолерас опубликовал пленки Ермака. И что случилось потом? А потом случилось то, что... Никто не стал расследовать эти пленки и выяснять, как, почему, откуда брат Ермака все это делал, почему он об этом говорил и так далее. А начали преследовать кого, геолераса, и начали открываться на него уголовные дела, заводиться на него избушные дела и давить на него с этой стороны. Потому что их интересовал вопрос, откуда он взял эти пленки, почему он их записал, как он их записал и так далее. То есть их не интересует сама коррупция. Вернемся к самому желанию. желание признается о чем? Он признается о своих преступлениях и готов давать показания. И об этом уже заявляет 6-7 видео, сколько он записал, но всем похер. Всем похер. Их это не интересует. Их интересует предатель Гео Лерус, человек, который... Сказал с трибуны не очень приятные слова и обвинил лично президента в том, что он делал махинации. С чем? С Мрией. Этого достаточно. Я уже не буду говорить про все остальное, то, что все остальные зашквары. ну Мрию, вы же помните, как Владимир Зеленский встречал? Встречал? Смотрим. Встречал, лично. Э, с, э, с Кириллом было людям? Было. Оправдывался он? Оправдывался. Э, Что-то изменилось? А, Кто-то его дальше спрашивает об этом? Нет. И что? Что вы хотите сказать? Что там э, ничего не было, что Мрея залетела так и в эпицентр все это попало само по себе? Вы же помните, что буквально несколько дней тому назад, неделю назад, сгорает машина Геолероса, вот здесь это видео, а после этого он выступает, то есть это было предупреждение ему, что не открывай рот и молчи. А я к нему подходил до его выступления в Верховной Раде и тоже предупреждал, что такого делать нельзя. Что если он будет переходить на персональный и критиковать президента, то за это ему влетит. Он сам об этом сказал. Гео не побоялся и высказал все, что он хочет с трибуны Верховной Рады. И он сказал ну, правду, к сожалению, сказал правду. Да, все сейчас скажут, что хорошо он был кем-то засланный казачок, что он кто-то его подтрунивает. Все говорят, что это делает Андрей Богдан. Может быть. Но тем не, менее, тем не менее, говорит он об этом сам. И он стал тут же на следующий день зарадником. Здесь под Верховной Радой о Лера соберут интервью. И он говорит о том, что его интересуют вопросы выборов в восточной части. И он хочет об этом говорить и спрашивать. А почему тогда можно было, а сейчас этого делать не хотят? И это ну, уже не обсуждается. Все. А о чем Восток уже забыли о нем, все, похерили, а то есть невыгодно. Я пока не планировал вступать абсолютно ни в какую фракцию. Более того, мне вот сегодня наконец-то будет премьер-министр в зале. Мне хочется его спросить по поводу выборов в восточной части Украины, почему они там не проводятся, почему парламентские выборы там проводились, почему президентские выборы там проводились, а как только упал рейтинг «Слуги народа», то выборы там проводить нельзя. Видимо, президент боится того, что он увидит реальную картину, что у него нет никакой поддержки ни в восточной части Украины, не западной части Украины. И рейтинг, и те обещания, которые он декларировал, просто сыпятся с каждым днем. Вы знаете, к Геолерусу можно относиться по-разному. Он может быть натасканным, он может быть засланным казачком, он может быть продажным и так далее. О нем можно говорить все, что угодно, но стоит его уважать только за то, что он уже осмелился критиковать власть в лицо и делает это сам, и делает это с трибуны Верховной Рады, и делает это как депутат. А кто еще это делает? Кто еще посмел критиковать Слугу народа из мой партии, вы же посмотрите, сейчас об этом никто не говорит на обеспековом момент, что на в некоторых районах, приближенных до э, линии размежевания, что они не смогли обеспечить это людям. Да, то, и, как то, вы то, видите решение этого, вопроса, видите. Что там а, Относительно вашего вопроса безопасности, ну когда были парламентские выборы президентские, там были обстрелы, были 200 и 300 никого этот вопрос не беспокоил. А когда сейчас сохраняется режим тиши, то, тишины, то везде вся всех сейчас это беспокоит, что выборы там не проводить, это абсолютно не уважение к своим избирателям, не просто к восточному части региона, а ко всем, ко всей территории Украины. Как решить этот вопрос нужно парламентом абсолютно большинством, независимость от фракционных э, групп, партии, нужно поднимать этот вопрос, я считаю, нужно блокировать трибуну, не давать работу, пока не примут решение провести там же местные выборы. Вы же посмотрите, что ни Батковщина, ни Европейская Солидарность, ни Голос, ни ОПСЖ, тот же, э, такого себе не позволяют и так не могут говорить, э, не говорят, а боятся, они похерили, то есть этот электорат их уже не интересует. А вопросы остаются открытыми, но не для них. ПР партии, партии «Слуга народа» и «Офиса президента» зашкваривает то, о чем они говорят, что Минздрав у него все есть, он все под контролем и у них все охеренно. Это абсолютная неправда. Есть видео Анатолия Ширея вчерашнее, где происходит селекторное совещание с больницами и там просто жах. А сегодня выходит видео, где больного с пневмонией отказываются госпитализировать. Вы можете представить, если вы написали ему ковид, они его не принимают, как так, так может происходить. Вы спросите, я тоже себя спрашиваю, и у меня ответа на это нет, потому что, потому что ничего нет, ни тестов, ни возможностей, ни велов не закуплен, ни хрена, но зато большая стройка в стране идет, и мы дальше пиаримся на этом, и выпускаем красивые видосики, и показываем как мы любим свою страну? Вот в этом и есть весть Владимир Зеленский, к сожалению. А, это не он, это его команда его так делает и так пиарит, а он не принимает решения и ничего не решает, ничего не видит и даже в фейсбуке не отвечает на вот эти комментарии и ничего не смотрит. Его оградили от всего. Есть Мендель, есть Кирилл Тимошенко, есть помощники, есть офис президента. А он для чего? а он для того, чтобы говорить. Ну, и как вы знаете, все эти заявления Геолероса не остаются незамеченными, ну и, естественно, его вызывают моментально на допрос в ГБР по делу уклонения от налогов, то есть э, поджог машины, э, уголовные дела, э, СБУ, э, сейчас будет еще милиция, ну и ГБР к этому подключается. То есть человека в покое не оставят, его будут пессинговать, давить. Это манера новой власти. Не сделать хорошо, а забить оппонента. Не сделать что-то свое и показать, показать всем, мы сделали раз, два, три, вот так. Это не правда, а убрать человека, который говорит. Да, это не Тищенко и не Велюр. Да, это не Арахамия. Браун, а Геолерос, Богдан, неугодный, да? Ваше мнение оставляйте внизу в комментариях. С вами был я, всего хорошего, всем peace.